Приветствую, друзья! Итак, первый этический принцип — принцип сохранения жизни. Сегодня, прежде чем записать это видео, я уже пожинала плоды соблюдения этого принципа. У нас в Киеве была воздушная тревога, и мы вынуждены были спускаться в убежище, чтобы сохранить нашу жизнь. Да, да, друзья, война — это то, как мы пожинаем плоды соблюдения, принципа сохранения жизни. Давайте подумаем, как мы можем его соблюдать и что мы можем исправить в своей реальности уже сейчас. Прикройте глаза, сделайте вдох-выдох и ответьте себе внутренне на вопрос, что такое для меня жизнь? Что я включаю в это понятие? Это здоровье моего тела, это безопасность моя и моих близких, это красивое окружение, чистая природа, ухоженные накормленные животные. Да? Мы говорим о том, что мы соблюдаем принцип сохранения жизни, когда мы не только не убиваем людей, животных, насекомых, хотя это такое основное, самое первое, что, в чем заключается соблюдение принципа сохранения жизни, но мы еще не используем силу, не давим на других людей, ни физически, ни ментально. Мы не рискуем, когда мы сохраняем жизнь. Что имеется в виду? Мы не перебегаем дорогу на красный свет светофора. Мы не ездим не пристегнутые за рулем и рядышком с водителем. Мы не выполняем вообще на дороге во время движения никаких резких маневров. Велосипедисты, если мы, мы не ездим без шлема. Мы не проскакиваем под закрывающимся шлахбаумом на железнодорожном переезде. Я думаю, мысль вы ухватили. Мы следим за телом, естественно. Физические упражнения у нас ежедневные или по нашему правильному графику подобраны под нас. Мы соблюдаем диету, которая подходит именно нам, а не по модному журналу или по рекомендации подружки. Мы отдыхаем, а своевременно соблюдаем баланс работы и отдыха. Мы высыпаемся. Да, друзья, не высыпаться ⁇ это также нарушение принципа сохранения жизни. Мы следим за тем, чтобы вокруг нас было создано безопасное, защищенное пространство. Даже в мелочах, например, если мы идем по офису и видим, что кто-то уронил карандаш, и другие люди могут на него наступить, поскользнуться, мы этот карандаш поднимем. Таким образом, мы заботимся о безопасности пространства себя и других. Но ну, для настоящих берегинь и фей понятие безопасности пространства немного шире, конечно. Мы не используем вещи и продукты, полученные путем насилия. Да, это об отказе от употребления мяса и всяческих других продуктов, которые отбирают жизнь у живых существ. Как всходят семена несохранения жизни, кроме войны? Всходят, к сожалению, болезнями, краткой жизнью, преждевременным уходом из жизни, низким качеством жизни, когда мы живем и страдаем от физических несовершенств, от дискомфорта, от ограничений. Нам часто, вокруг нас очень небезопасное пространство, мы, например, можем... Жить в городе, в котором опасно жить для здоровья из-за плохой экологии, высокой преступности и всяких таких происшествий. Например, ребёнка, к ребенку нашему агрессивно относятся в школе. Вот этот весь буллинг – это также из-за несоблюдения этого принципа несохранения жизни. Что мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию по этому принципу? Действия, такие, которые будут улучшать нашу ситуацию, мы будем называть антидотом. Почему? Когда вы ведете свой дневник и заполняете те пункты соблюдения принципа сохранения жизни в данном случае вы их записываете, вы можете заметить у себя также несоблюдение этого принципа. Если я замечаю за собой несоблюдение принципа, я же творит своей реальности, я могу сделать что-то, чтобы ну, условно уравновесить. И негативные семена, и позитивные а в своей реальности. Что я могу сделать по этому принципу? Я могу позаботиться о своем здоровье. Вот то, что касается нас самих, это должно быть для вас априори нормой. Заботиться о своем физическом теле, о своем питании, о своем сне, о своем здоровье в целом. Потому что, не заботясь о своем здоровье, вы создаете войну вокруг себя. Я могу позаботиться как антидот о здоровье и других людей также, насколько это у вас получается в любом масштабе. Вы можете накормить соседку, угостить ее чем-то полезным или своих коллег на работе, или деток на детской площадке. Вы можете покормить животных на улице, вы можете убрать мусор в парке. Это также будет забота о сохранении живой жизни, потому что живая природа. Также требует заботы, какие люди, живая природа, животные и растения ⁇ это наши младшие братья. Поэтому заботиться о них ⁇ это нормально и естественно для каждого осознанного человека. Я могу позаботиться как антидот не только о физическом о здоровье, безопасности и комфорте своего и других людей, окружающих меня, но также и о ментальном здоровье и безопасности. Я могу не пугать, пересказывая страшные новости людей, из мотивации, заботы о состоянии человека. Для при соблюдении этических принципов очень важно честно себе отвечать, почему я это делаю, какая моя истинная мотивация. Задавайте себе этот вопрос каждый раз, принимая решение о каком-то поступке. Следите не только за своими действиями, но если у вас хватит наблюдательности, также и за своими мыслями. Потому что пожелание смерти другому человеку ⁇ это также нарушение этого принципа на более тонком уровне. И это нарушение также остается в нас в виде семени и взойдет в нашей реальности непременно. Друзья, сейчас очень ускоряются процессы возрастания семян и получения нами следствий от тех посеянных причин. Поэтому за два дня наблюдения за собой, я думаю, что вы уже сможете увидеть. И причину, и следствие. Вы заметите результаты своих действий и сами действия при достаточной наблюдательности и старательности. Желаю всем удачи и до встречи!